Здравствуйте! Сегодня немножко поговорим об аккумуляторном опрыскивателе Умница, мешаемой емкостью на 16 литров жидкости. Здесь стоит аккумулятор свинцово-кислотный 12 Вольт и емкостью на 8 Ампер час. Аккумулятор заряжается от сети 220 Вольт. Этого заряда хватит для непрерывной работы более 7 часов. Вес этого опрыскивателя около 5 кг. Создаваемое давление при работе около 5,5 бара. Это вполне достаточно для хорошей работы при обработке винограда и других садовых культур. Вот такой хороший ранец присутствует для удобства в работе. Вот здесь стоит индикатор, показывающий заряд и разряд аккумуляторной батареи. С ним в комплекте идет вот такая распыляющая удочка для опрыскивания и комплект распыляющих насадок, состоящих из четырех штук разного направления. Эта распыляющая удочка небольшая, при полновыстянутой длине около 80 см. К этой подводке я приспособил вот такую трехметровую удочку от опрыскивателя ЖУК. В этом месте пластмассового корпуса просверлил отверстие диаметром 12 мм. По диаметру вот этой алюминиевой трубки. На родной распылительной удочке отверстие было 8 мм и пришлось мне ее расверлить под большой размер. Вот так она хорошо держится. На этой распылительной удочке стоит насадка от предыдущего опрыскивателя. Насадки, идущие с этим опрыскивателем, могут не подойти к старой удочке. Вот такой комплект насадок идет с этим опрыскивателем. Вот такая распылительная насадка с двумя распыляющими направлениями будет удобна для обработки винограда и других садовых культур. Давайте проверим, как работает старая насадка. Распыление хорошее и микроскопическое. Тут стоит регулятор работы распылителя и выключатель напряжения. При включении регулятора давления распыление будет проходить от нажатия на ручку удочки. При отпускании рычага на ручке прекращается работа опрыскивателя. Рядом с выключателем напряжения находится закрытое гнездо для зарядки аккумулятора. Очень удобно все продумано. Давайте теперь проверим все эти насадки в работе. Применение их буду проводить на маленькой удочке. Итак, проверяем. Как видим, какое мелкое распыление идет от этой насадки. Для удобства здесь стоит фиксатор нажатия рычага распыления. Сейчас проверим другой насадкой помыть машину. Вот так мы моем машину. Давление не сильно большое, но слегка грязную машину помыть можно. И для ополаскивания ее тем более. А так работает этот опрыскиватель на обработке кустов винограда. Ну вот и все. С вами был канал Делаем Сами. Возможно, это видео поможет многим в выборе хорошего опрыскивателя для обработки сада и не только его. Кто желает быть в курсе всех моих событий и получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего наилучшего, до свидания.